Так анекдот. Умирают двое, один непривитый, другой привитый. Попадает, попадает к Богу. Ну, Бог говорит, привитого в ад, непривитого в рай. Ну, привитый в шоке. Почему, говорит, о Боже. Говорит. А потому что непривитый надеялся на Бога. А ты, говорит, на мудаков.